Вернулись тренер Михаил Иванович Мельник и Роман Семенишин. То есть люди, которые знают, как проходить группу, как проходить сильных соперников в четвертьфинале, в полуфинале, как вылазить с 4-1 в 5-0 в Киеве, когда мы итальянцев лупанули. Ну вот казахам проиграли, не знаю, как это правильно говорить в том финале. Просто не то, что там в прошлом году тренер был плохой или еще что-то. Вот и Мельник, и Семенишин, бокс как бы, но это же не командный вид спорта. Абсолютно индивидуальный вид Сам, спорта. На самом рынке. Да, ты все равно боксеры выходят один на один, они все равно никто тебе не помогает. Но вот как раз семениш и менник, наверное, эти люди, которые психологически могут держать ребят вот в течение полгода, каждый там месяц, каждые три недели, вот, у нас сейчас каждые две недели бои, выводить на пик формы или держать в этой форме. Вот. Очень много будет, будет было, и всегда зависит от тренеров. Я считаю, что как раз возвращение Мельника и Семенишина – это первый шаг к возрождению той команды, которая у нас было два сезона, Ту, на которую мы начали ходить, которую мы полюбили. И фактично ты тем самым хочешь сказать, что эта команда может дойти до тех самых позиций, которая была двери, два рука томаки была. Может, но тут, наверное, надо сравнивать, опять же, работу тренеров Мельника и Семенишина с работой тренеров футбольных. Нельзя поставить тренеров или вернуть тренера и поставить в первом же сезоне да, футболевый игрок чемпионат. Тем более ты понимаешь, что у тебя там игроки не идеальные или оптимальные на данный момент. Мельнику и Семенишину надо время, думаю, минимум этот сезон и следующий, чтобы в третьем быть фаворитом в группе, чтобы подобрать состав. Потому что, ну, наверное, все-таки в боксе сейчас в нашей стране идет такое смена поколения. Мы помним Олимпиаду в 2000-м. Потом прошло там, почти 10 лет, даже больше, когда пришли наша золотая сборная. Наверное, еще должно пройти время, чтобы у нас опять появились наши таланты. Но они как бы и есть, но, наверное, не в таком числе. Uh -huh. И вот сейчас такое время, когда идет действительно смена поколения. У нас ну, и были, и появляются из тех составов. Вот Коля Буценко, наверное, сейчас основной из тех, которые претендуют э, поехать на Олимпийские игры, потому что сезон этот ВСБ... Он важен тем, что разыгрываются олимпийские лицензии. Ну, речи, так, это цікавий момент, Якби все ж таки это не совсем такий от олимпийский бокс, так не совсем аматорский. Але лицензии разыгрываются на олимпийский турнир, Якби з с чем это связано и взагалі, ну, например, то, будет влиять на тех боксерів, які команды из каких стран так не представлены у сильней серии боксу. Ну, во-первых, и так и были уже прецеденты. Был Сережа Деревянченко, который боксировал. Ну, тогда еще команды украинские атаманы не было. Но уже тоже разыгрывались лицензии. Он тоже в составе выиграл всемирную серию бокса, по-моему, с итальянцами. Тоже как бы должна была быть лицензия, но не он поехал. Там, я не помню, это все очень сложно было. Но в этом году вроде бы все очень прозрачно. Разыгрывается, по-моему, 17 комплектов лицензий. В каком-то весе и две лицензии, то есть первое и второе место рейтинга, в каком-то весе только один человек поедет. Ну ребята, в принципе, знают, за что они, опять же, выходят в ринг. Не только, опять же, это не только командный вид спорта, он продолжает оставаться спортом, когда зависит все от тебя. Кузбекские логионеры, какие зараз в украинской команде, это действительно такая необходимость, что у нас такой провал по этих категориях. Музло у и просто дешевше для того, чтобы их запросы. Ну, в это... этом году также еще одно изменение в правилах: нету такого, что вот просто понравился боксер, пришли, предложили контракт больше, чем другая команда. Пожалуйста, ты украинский атаман. В этом году такой драфт, как в НХЛ или в НБА, То есть нельзя просто забрать спортсмена, есть определенный драфт. Ну, вот у нас мы видели Хасенбоя Усматова, он был в прошлом году. Но это действительно плюс для нашей команды. Это очень сильный боксер. Мы его знаем и по универсиаде, и по другим аматорским серьезным турнирам. Сережа Корнеев, Белорус, в супертяжелом весе. Сразу его публика полюбила, потому что в первом же бою своем за атаманов он победил Клименте Русса в Киеве. Русса вот убегал от Усика весь сезон, когда Усик там был. Не хотел повторения Олимпиады, не приезжал к нам. Там его не выставляли, а тут приехал и вот сразу. То есть те легионеры, на данный момент их четыре. Ну, действительно, двоих мы уже видели в первом бою с мексиканцами и то, что мы видели, ребята победили, победили очень уверенно. Такие легионеры нужны, может быть не больше 4-5 человек. Все-таки пусть, ну, украинские атаманы остаются украинскими атаманами там, Атаман Хасанбой. Да, просто есть там узбецкие или киргизские атаманы будут, пусть это будет отдельные команды. Мексиканцы, они, ну, команда, как бы добрый, он и насколько была вся команда, як бы, это добраш, он сам мексиканцев, властная, ну, порамогать, показываю нашу силу чи слабкость, суперника. Ну, то, что там приехали не пассажиры, ну, вообще, которые люди там, не таксисты, например, и не официанты, это факт. И то, что Вова вам проиграл, но ну, он проиграл очень сильному сопернику. Там парень 19 лет был, и, правильно, Слава по в эфире сказал, это готовый профессионал, пусть ему 19 лет, очень спокойный бокс. Он знал, что делать на шаг вперед. Он, ну, нельзя сказать, что готовился к Вове Матвийчуку. Тут ты за неделю узнаешь соперника. Вот остальные, но ну, насчет остальных, наверное, наши все-таки были посильнее. Но, ну, может быть, это был не самый сильный состав мексиканцев. Чего чекаем от британцев? О, насколько цем может быть и на С британцами уже встречались. Есть там парень, которого мы хорошо знаем, Максвел. Который два раза бедняга попадал он под Васю Ломаченко и вроде бы опять едет в Украину вот, в эту пятницу. Ну, думал, уже все уже. Ну, уже, уже я будет. тоже уверен, что он едет с улыбкой, потому что, знаешь, Вася Ломаченко уже ушел в профессионалы. Ну, британцы однозначно, команда, которая будет цепляться и может зацепиться. Uh -huh. вот, у нас главная задача ну, во-первых, выиграть. Всегда стоит такая задача, всегда ее ставят тренера. Более того, я думаю, стоит задача выиграть минимум 4-1. Потому что при 4-1 получаем очки только мы, команда соперников не получает ничего. Вот если 3-2, то как бы британцы уже один балл увезут. А с нашей группой, с кубинцами, с командой России, Китай, вот новая команда. У нас очень сложная группа. Нам дома нельзя вообще ничего никому отдавать. Потому что 30-го мы уже поедем в Китай. Вот перелет, ты прилетаешь за... Там, за неделю, но все равно Китай, вот Вася боксировал в Китае, тоже за неделю прилетал, он э, днем спал, ночью тренировался, ну там и отдыхал, гулял, вот это тоже очень важно, потому что из Китая чисто за счет смены временного Часовый пояса будет просим. очень сложно, поэтому дома нельзя соперникам оставлять вообще шансов, посмотрим кто у нас будет, потому что тоже ну, ребята выходят, когда весе Васи нам, они все понимают, что ну, Украинских атаманов в этом весе помнят Василия Ломаченко, Дениса Беринчика. Они тогда были с в одном весе. Понимаешь, что, ну, на этом фоне всегда будет сравнение. И хотелось вообще одно питание, так как достаточно специфично. Чи дома уже по рейтингу переглядывал э, по предыдущему матчу с мексиканцем, насколько сколько интерес был до цифр отомань его новый склад. Не знаю, я какие были цифры вот смотрения. Единственное, что очень понравилось, это полный зал, вакуум. Пусть там будет тысяча мест. 1200 по-моему, но свободных мест вообще не было. Люди там по трое садились, стояли в проходах, очень много лиц из мира бокса было, действительно ну, ты поддерживали. Ты был Славы на руках, числа вот, Ну руках вот, да, мы там думала. менялись, кому-то уступали место постоянно. Если девушки, то кто-то стоял из нас. Вот. И тоже хочется сказать, лучше в таком зале боксировать в полном, чем в полупустом дворце спорта. И ребятам лучше, и комментаторам, да и все равно приятнее на такое смотреть. Угу. Вот. И тоже, когда выходили наши лидеры, Коля Буценко, которых ну, хотя бы уже люди помнят, видели. Коля уже Буценко. Промелькалась. промелькалось. Да, Денис Паяцико, он капитан стал в этой, в этой команде тоже, которые люди должны вести за собой. Действительно, там, по именам кричали. Слава Украине постоянно в зале была. Вот, поэтому ну, хотелось бы, чтобы люди продолжали ходить. А рейтинги ну, мы уже потом посмотрим.